Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает встреча с Алексеем Орловым Его программе «Моя Америка». Алексей, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа. Я надеюсь, все здоровы. Китайская... Китайка, я называю эту болезнь китайкой. Ну, мы называли сто лет назад испанский грипп испанкой. Но ну, давайте называть то, что сейчас происходит китайкой. Не только у нас, на всем мире. Надеюсь, большинство, все, все здоровы слушатели. Вот сегодня, дамы и господа, тот из вас, кто бывал в Вашингтоне, в столице, на экскурсиях, наверное, знает здание Верховного Суда. Так вот, демонстрации у здания Верховного Суда, демонстрации, это обычное явление. Неотъемлемая часть жизни нашей столицы. Потому что едва ли не каждый обсуждаемый высшими судьями вопрос вызывает споры. Ну и всегда находятся оголтелые сторонники и оголтелые противники того, кто оспаривает в суде высшей инстанции страны решения суда нижней инстанции. Едва ли не повседневные демонстрации у здания Верховного суда, они редко оказываются в центре внимания журналистов национальных средств массовой информации. Ну, потому что это обычное явление. Однако демонстрация, которая состоялась в среду 4 марта, широко освещалась телевидением, газетами, радио. Эта демонстрация вызвала массу комментариев, и я не исключаю совершенно, что кадры этой демонстрации будут использоваться пропагандистами, как республиканцами, так и демократами в предвыборной кампании. Такому вниманию к этой демонстрации мы с вами обязаны выступлением на ней лидера фракции Демократической партии в Сенате, Чак Ио Шумера. Однако прежде чем процитировать Шумера, я позволю себе познакомить вас с делом, которое в тот день обсуждалось в Верховном суде. В 2014 году штат Луизиана принял закон, который предписывал каждому врачу, который делает аборты, иметь на то одобрение госпиталя, находящегося не далее 30 миль от абортария. И этот закон тут же оспорили в суде. Во-первых, оспорила клиника, которая грозила закрытие, и два врача, которых новый закон оставлял без работы. Окружной федеральный суд согласился с истцами, но он согласился на том основании, что закон Луизианы во многом напоминал закон штата Техас. А закон штата Техас был признан Верховным судом антиконституционным. Следующая судебная инстанция, Федеральный апелляционный суд, посчитала, что закон Луизианы отличается от Техасского по целому ряду параметров и значит, не противоречит принятому в 1973 году решению Верховного Суда о конституционном праве женщин на аборт. И, наконец, дело достигло высшей в стране судебной станции Верховного Суда и сошлись в словесном бою за и против закона штата Луизиана. Главный аргумент за следующий. Этот закон защищает здоровье женщин, оберегая их от клиники врачей, которым ближайший госпиталь не выдал лицензию на операцию. Главный аргумент против. Закон ограничивает право женщин на аборт, поскольку заставляет их делать аборт далеко от места проживания. За закон выступают консервативные, поддерживаемые республиканцами общественной организации. Против закона выступают либеральные организации и демократы, и политические журналисты. 47 лет прошло со времени решения Верховного Суда о конституционном праве женщин на аборт. И с тех пор высшие судьи, наверное, не один десяток раз рассматривали дела об абортах. Однако нынешнее рассмотрение, рассмотрение закона штата Луизиана, это первое с тех пор, как к Нилу Горсачу присоединился в высшей судебной инстанции Брэд Кавана. И либералы уверены, эти два парня, мистер Горсич и мистер Кавана, представляют серьезную угрозу, защищая его Конституцией праву женщин на аборт. Я, дамы и господа, понимаю, что не каждому из вас интересны изложенные мной подробности. Подробности дела, которые обсуждаются в Верховном суде. Но без знакомства с этими подробностями не смело бы смысла цитировать заявление сенатора Шумера. Так вот, стоя перед толпой, время от времени поворачиваясь в зданию Верховного суда, я думаю, что вы видели эти кадры по телевидению, лидер демократов в Сенате грозил Верховному суду пальцем и орал. Я цитирую полностью мистера Чака Ошумера. «Я хочу сказать тебе, Горсач, и хочу сказать тебе, Кавана, вы посеяли бурю, и вы расплатитесь за это. Вы еще не знаете, что ударит по вам, если вы примете эти ужасные решения». Верховный суд огласит не раньше конца мая начало июня принятые на нынешней сессии решения, в том числе и решения о законе штата Луизиана. Значит, не раньше конца мая начало июня мы с вами узнаем, как разделились в этом деле голоса девяти высших судей. Но мистер Чак Шумер уже в начале марта знал, Горсач и Кавана примут ужасные решения, и он грозил им расправой. Заявление сенатора Шумера возмутило не только республиканцев. Вот, например, профессор-правовед Гарвардского университета ультралиберал Лоуренс страйп мы часто видим его на прогрессивных телеканалах, он назвал заявление Шумера непростительным. Председатель Верховного суда Джон Робертс, он обычно избегает комменти... комментировать критические замечания по адресу своих коллег, он назвал выступление Шумера, я цитирую, не только неприемлемым, но и опасным, поскольку исходит от чиновника высшего правительственного уровня. Вот, выслушав критику, Чак Ю Шумер был вынужден извиниться, должен был использовать другие слова, сказал он. О выступлении мистера Шумера можно было бы, вероятно, забыть, если бы угроза Горсичу и Кавана выходила за рамки отношений сенаторов-демократов к нынешнему составу Верховного суда. Мы знаем, что в нынешнем составе Верховного суда большинство судей пятеро назначены президентами-республиканцами, а меньшинство, только четыре, назначены президентами-демократами. Угроза Горсичу и Кавана... Расшифровывается, дамы и господа, просто. Будете принимать неугодные демократам решения, попадете под импичмент, когда у нас будет большинство мандатов в обеих палатах Конгресса. Однако угроза Шумера означает и нечто другое. А именно, демократы готовы нейтрализовать неугодных им высших судей, не прибегая к импичменту. Если в Белый дом войдет демократ, и обе палаты Конгресса окажутся под контролем его однопартийцев, у демократов появится возможность ввести в состав Верховного суда столько судей своих единомышленников, сколько им вздумается. И вот какая высшая судебная инстанция будет всегда принимать решения, которое одобряют демократы. И демократы не скрывают такого плана. Они говорят о нем открыто. Несколько цитат. В мае 2019 года, вступившая в президентскую гонку калифорнийский сенатор Камала Харрис выступала в Лос-Анджелесе на встрече с избирателями. Она сказала, я цитирую, «Я поддерживаю увеличение числа членов Верховного Суда». Другой Кандидат в президенты уже бывший. Мистер Питт жить. Он был также, напомню, участником президентской гонки. Он высказался на встрече с избирателями. Встречу транслировал телеканал CNN за увеличение до 15 числа судей в Верховном суде. Миссис Акахонтас, президент бывший кандидат в президенты сенаторша из Массачусетса Элизабет Уоррен, она неоднократно говорила, став президентом, поддержит расширение состава Верховного Суда. Дамы и господа, обещая увеличить число высших судей, демократы ничего нового не изобрели. У них есть образец для подражания, это их любимый президент Франклин Дилана Рузвельт. В 1937 года, вскоре после избрания ФДР на второй срок, выборы были в ноябре 36 в феврале 1937 Конгресс приступил к рассмотрению по инициативе Рузвельта законопроекта о реорганизации судебной системы. Джедикари Рекорнизайшн Бил. И вот этот бил вошел в историю как Пекинг и. Пекинг the, the Supreme Court, то есть заполнение Верховного Суда своими сторонниками. Рузвельт предложил увеличить число высших судей с 9 до 15. Ни для кого не было секретом, почему Рузвельт хотел увеличить состав верхнего суда. В первый срок его президентства с 1933 года по 1937 высшие судьи признавали противоречащими Конституции одну за другой реформы нового курса. Уволить неугодных судей президент не может. Только смерть судей и добровольная отставка предоставляют президенту возможность заполнить вакансию. Рузвельт не хотел ждать, когда неугодные ему судьи начнут умирать или уходить в отставку. Однако предложение Рузвельта было отвергнуто, хотя его однопартийцы, демократы, контролировали обе палаты Конгресса. Впрочем, вскоре после того, как заполнение Верховного суда провалилось, судьи, которым было под 80 лет или уже за 80 они начали уходить на покой, двое скончались. Рузвельт получил возможность пополнять Верховный суд своими сторонниками. И в апреле 1945 года, когда Рузвельт скончался, апрель 1945 года, все девять высших судей были назначены им. И вот теперь, спустя восемь с лишним десятилетий, после несостоявшегося Пекин Пекинзас Юпримкорт, у демократов может появиться возможность сделать то, чего не сделал почитаемый ими президент. И для этого необходимо избрать президентом демократа и получить большинство мандатов в Палате представителей и в Сенате. Конституция нашей страны не определяет число членов Верховного Суда. Число членов Верховного Суда это дело Конгресса. Случалось, в, высшем суде, в Верховном суде было только 5 судей, было и 10. Нынешнее число 9 установлено Законом о судебной системе, принятым Конгрессом в 1869 году. С 1869 года в составе Верховного суда только 5 судей. С тех пор прошло 150 лет. Число остается неизменным, хотя Конгрессу никогда не возбранялось и не возбраняется изменить число. Так вот, когда у демократов появится возможность сделать это, они вряд ли эту возможность упустят. Предсказать это нам позволяет не только угроза сенатора Шумера высшим судьям Горса Кована. в годы президентства Трампа. Сенаторы-демократы неоднократно давали ясно понять, они заполнят Верховный суд своими сторонниками, когда у них появится возможность. Я приведу только два примера. Два примера из прошлого года. В январе 2019 года член юридического комитета Сената Шелдон Уайтхаус, это демократы из штата Айленд, он направил Председателю Верховного Суда Джону Робертсу письменный протест в связи с тем, что высшие судьи встречаются с представителями организаций, которые отказываются объявлять публично, на чьи деньги эти организации существуют. И сенатор-демократ Уайтхаус предупредил, если такие встречи продолжатся, будет предпринято, я цитирую, «законодательное решение». White хаус не уточнил, какое именно решение примет Конгресс, но он, конечно же, имел в виду принятие Конгрессом закона о расширении состава Верховного суда. Это январь 2019 года. В августе прошлого года тот же сенатор Уайт-Хаус, четверо его коллег, однопартийцев, сенаторы, обвинили Верховный суд в том, что Верховный суд не предпринимает достаточных усилий для ограничения продажи оружия. Они объявили, я цитирую, «если Верховный суд сам себя не исцелит, общественность потребует его реконструкции». Реконструкция означает расширение состава Верховного суда. Уже в нынешнем году, в 2020-м, сенаторы-демократы публично на глазах миллионов американцев предъявляли Джону Робертсу оскорбительные претензии. Председатель Верховного Суда Робертс председательствовал, этого требует Конституция, в Сенате на суде президента Трампа по делу об импичменте. Каждый сенатор имел право задавать в письменном виде вопросы и прокурорам, и адвокатом президента, и председателю суда. Робертс был обязан зачитывать эти вопросы. И вот Элизабет Покахонтас Уоррен воспользовалась такой возможностью, чтобы спросить у Роберта, как он чувствует себя в суде, в котором республиканцы отказываются вызывать свидетелей и тем самым, цитирую Уоррен, вносят свой вклад в утрату легитимности председателя Верховного Суда, в утрату легитимности всего Верховного Суда и Конституции. Это было прямое оскорбление и Робертса, и Верховного Суда. Робертс счел нужным не отвечать, и, на мой взгляд, это делает ему чести. Но он не мог не реагировать на вопрос Чака, Шумеров. Могло случиться, мы с вами знаем, что голоса ста сенаторов разделятся поровну 50-50 при голосовании по, по резолюции о вызове в суд свидетелей. Когда тифки-тифки случается при обсуждении сенатом законодательных и иных проблем, решающий голос всегда принадлежит председателю сената, сената по конституции вице-президенту. Но в суде над Трампом председательствовал не вице-президент, а председатель Верховного Суда. И вот Чак Ю Шумер спросил Робертса, окажется ли при фипке-фипке его голос решающим. Дамы и господа, я полагаю, что Шумер читал книги по истории. И он знает, председатель Верховного Суда на процессах импичмента не голосуют. Но глава фракции демократов в Сенате Чак Юшумер хотел выставить Робертса перед многомиллионной телевизионной аудиторией союзником президента Трампа, который откажется голосовать и тем самым позволить негодяям, сенаторам, республиканцам не вызывать свидетелей. Это была явная провокация. И Роберт Решил ответить, хотя традиция, история процесса импичмента его к этому не обязывала. Вот что втолковывал профессор Робертс нерадивому студенту Шумел. Я цитирую Роберса. «Думаю, что мне, невыборному должностному лицу из другой ветви правительственной власти, неуместно использовать свое положение, для изменения результата голосования. Представитель судебной власти не должен заниматься тем, чем следует заниматься чиновником законодательной власти, которых избрал народ. Главный урок, преподнесенный демократам во время процесса импичмента президента Трампа, усвоен ими хорошо. Необходимо иметь большинство мандатов в Сенате. Если после предстоящих выборов Трамп останется в Белом доме, но демократы завоюют большинство мандатов в Верхней Палате, они, они республиканцы, будут контролировать процесс назначения в суды, как верховный, так и федеральный, назначенцев Трампа. Поражение Трампа и победа демократов на выборах в Сенат позволят Шумеру и его однопартийцам Приступить к реконструкции Верховного суда. В ноябре 2014 года, 6 лет назад, перед промежуточными выборами в Конгресс лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси, в то время она не, была не спикером, она сказала в телеинтервью, я цитирую, Цивилизация, как мы ее понимаем, окажется в опасности, если республиканцы завоюют большинство мест в сенате. Республиканцы завоевали большинство мест в сенате, сохраняют большинство до сих пор в течение шести лет, и, насколько я понимаю, с цивилизацией ничего страшного не произошло. Я не готов последовать сегодня примеру, мадам спикера, и объявлять, что цивилизации грозит опасность, если демократы сохранят контроль в Нижней Палате, завоюют большинство верхней, и демократ селится в Белый дом. Но нет ни малейших сомнений, что в этом случае в стране грозит фундаментальная перестройка. Фундаментальную перестройку обещал в 2008 году кандидат демократической партии в президенты Барак Обама. Но став президентом не сумел осуществить все, что запланировал. Верховному суду не избежать перестройки. И мы, дамы и господа, станем свидетелями Peking the Supreme Court. На этом я ставлю точку в монологе, будет небольшой перерыв на рекламу, не покидайте наше радио. Я вернусь к нам через несколько минут. Мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200-400-5200. Алексей, все линии горят. Давайте будем принимать звонки. Давайте. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый а -а -а. день. Вчера... А -а -а Обе, обе, обе партии согласились на то, что они должны выделить 2, миллиарда, 2 триллиона долларов на исправление того, что он говорил, это китайка, с ваших слов. Вот, а согласились ли э, на требования э, республиканцев, согласились ли они на требования демократов, который, э, на которые в течение трех лет э, пытался сопротивляться значит, наш Трамп? какие-то там расходы. И второй вопрос у меня вот такой. Вот вы рассказали о Шуме, о том, что он давит на членов Верховного Суда. Были ли случаи давления на Верховный Суд, на Верховного Суда со стороны республиканцев в прошлом? Спасибо. Вы знаете, вообще в истории бывали случаи, когда... Президенты, демократы, республиканцы, ну, высказывали, скажем, критически о том или ином решении Верховного Суда. Ну, вспомнил, Звера Обама отозвался критически о решении Верховного Суда по вопросу о финансировании избирательных, э, избирательных кампаний. Это, это было. Давление э, такого хамского, я другого слова не подберу, такой хамской реакции, такого хамского выступления, как Шумер, может быть, было, но я недостаточно хорошо знаю историю отношений президента с Верховным судом, чтобы утверждать, что подобное было. Может быть, было, может быть, нет. Я просто-напросто не знаю. Скорее всего, нет, потому что можно по-разному высказываться, критиковать Верховный суд, но то, что позволил Шумер, это совершенно недопустимо. Теперь по поводу Законопроекта, принятого Сенатом, он еще не вошел в силу, потому что, во-первых, его должен одобрить, к тому же, должна одобрить Палата представителей, это, видимо, случится завтра, сегодня палаты представителей, там никого нет, и должен подписать э, Трамп. Вы знаете, для того, чтобы ответить на ваш вопрос точно, без всяких «но» и «если», я должен познакомиться с тем с окончательным продуктом. Потому что в том, что было предложено Палатой представителей, первое предложение э -э -э, триллионных, сейчас два триллиона, помощи Соединенным Штатам содержало несколько, ну, несколько массу совершенно недопустимых вещей. Ну, например, предлагалось, что те компании, которые получат... Э финансовую помощь правительства, обязаны в будущем платить своим работникам по часовую зарплату не менее 15 долларов. Если это условие осталось в законе и останется в окончательном законе, в окончательном тексте закона, Вполне может случиться, что компании, которые рассчитывают на финансовую помощь правительства, они просто-напросто откажутся от этой помощи, потому что они не будут брать на себя обязательства устанавливать по часовую зарплату менее 15 долларов в час. У Пелоси также содержалось еще один пример. Надо выделить 25 миллионов долларов Центру искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Ну, совершенно возмутительно, какое отношение к тому, что происходит с малыми бизнесами, с большими компаниями, какое, какое к этому отношение имеет э, Вашингтонский центр имени Кеннеди? Если мы обратимся в то, что предлагал Сенат, демократы в Сенате, опять-таки, я не знаю, вошло ли это предложение в окончательный текст или не вошло. Они, например, предлагали, что большие компании и корпорации не должны получать вообще никакой помощи. Ну, это, конечно, совершенно полный бред, потому что в больших компаниях и корпорациях трудятся сотни, в некоторых компаниях и корпорациях тысячи простых смертных. Далеко не миллионеров, не мульки миллионеров, и от того, как будут обстоять дела от корпорации, зависит их будущее. А Осталось. Осталось ли это предложение Шумера и демократов в тексте, который примет Сенатом, я не знаю. Поэтому отвечать на ваш вопрос, что хорошо и что плохо, в законе, который будет примет, а наверняка будут примет закон, в котором многое будет плохо. Это мое мнение. Значит, говорить об этом можно только будет после того, как... Ну, мы познакомимся с текстом этого закона. Кстати, губернатор Нью-Йорка Кома. Эндвикома уже выразил недовольство вариантом закона, который сегодня одобрил Сенат, потому что в этом варианте закона предусматривала не такая помощь штату Нью-Йорк и городу Нью-Йорк, на которой он рассчитывал. Так что давайте мы подождем с оценкой, не будем спешить, с оценкой закона, который предстоит еще принять всему Конгрессу, Сенату и палате представителей вместе и который должен подписать президент Трамп. Большое спасибо за вопрос. Спасибо большое, Алексей. <клышленный> Итак, теперь моя очередь задать вопрос. А, ну вот я внимательно слушал вот эти прения а, по поводу решения в Сенате и когда объявили с радостью, а, с улыбкой на, в глазах о том, что все-таки этот закон... То есть был вроде бы принят проект, у меня сразу появился вопрос что же все таки республиканцы согласились включить от демократов в этот проект насколько они сдали свои позиции вот меня это волнует даже наверное, больше чем то что был принят сам проект опять-таки это вопрос который мне задал радиослушатель я не могу говорить чем демократ-республиканцы согласились, с чем... А я считаю, нельзя было соглашаться. Я не видел этого документа. Как я могу отвечать на вопрос, что в нем плохо, с моей точки зрения, если я не видел? Я не в состоянии отвечать на такой вопрос. Ну, я не знаю, вы слушали выступление, допустим, того же Uh, сенатора Кеннеди и выступление сера, сенатора Барассо. Я слушал выступление сенатора Кеннеди вчера. Uh -huh. До того, как этот закон был. До того, как сенат одобрил этот законопроект. Да. Вчера. Что было сегодня, когда одобрили, я не знаю. Нет, Леша, я понимаю. Я просто вот к чему это говорю. Что насколько были воинственно настроены сенаторы и республиканцы Категорично были настроены. И вдруг разворот на 180 градусов, и мы все проголосовали там, за этот законопроект. Толя, вот и... Мы не знаем, как происходил разворот. Uh -huh. Чем согласились демократы, чем согласились республиканцы. Мы, мы не знаем. Мы не можем отвечать сегодня на вопрос, что в этом законе будет плохо. Но мы не можем, Толя. Не, не, это нельзя это уподобаться. Я Солженицына не читал, но я его отвергаю. Мы с вами не читали этого закона. не не Нет, я ни в коем случае его не отвергаю. Я вам это говорю чис, просто из э, чисто спортивного интереса. На что же все-таки пришлось интересно республиканцам согласиться? чтобы Толя, я задам вопрос. А на что пришлось демократам согласиться? Ну, Позицию республиканцев, я, допустим, понимаю, я ее более-менее знаю. А я понимаю позицию демократов. Они хотят, например, там было одно условие у Нэнси Пелоси, что большие корпорации угу. должны будут принимать людей на работу в зависимости от расы, религии и прочего. Я да. понимаю ее позицию. Это позиция либералов, прогрессистов, социалистов. Это позиция. Я понимаю ее позицию. Я не знаю, осталось ли это условие. В законе, в законопроекте В проекте закона, который принял Сенат Или не осталось Если не осталось, как будет реагировать Палата представителей Мы с вами этого не знаем Ну, вот Палата представителей мы увидим по голосованию В принципе В Палате представителей Как относятся Республиканцы и демократы Вот к этому проекту, который поступил В Палату Мы должны с вами прекрасно понимать и демократы и республиканцы находятся под давлением избирателей uh -huh. Избиратели считают что этот закон о помощи должен быть принят это общее мнение избирателей в таком случае компромиссные решения всегда существуют в чем-то нужно идти на уступки одним в чем-то нужно идти другим если те или другие упрутся лбом как бараны то не будет помощи народу Соединенных Штатов. Поэтому то, что компромисс есть и с той, и с другой стороны, это совершенно точно. Таким образом, недовольство этим проектом, законом, будет, будут выражать и республиканцы, и демократы. Да, mm ну... -hmm. Yeah. No. Немножко не то, что я спросил. Ну, ладно, будем, будем считать, что на этот вопрос мы более-менее как-то нашли какой-то консенсус. Теперь следующий вопрос. Вот по поводу э, Верховного суда и по поводу того, что ну, есть шанс, что если демократы выигрывают обе палаты, э, есть шанс, что они э, упакуют это количество судей, доведут его до 15. Так? Тогда у меня вопрос. А что мешает, если вот сейчас идут выборы? И совсем я бы не ставил, то есть я бы не спорил на тему того, что может быть все-таки э, республиканцы оставят за собой палату, э, Сенат и может быть даже выиграют палату. Теперь вопрос. А как бы вы отнеслись, если бы республиканцы вынесли такое внесли предложение? Однозначно, отрицательно. Так, почему? Очень просто. Мы живем в стране, в которой существуют какие-то традиции. Если партия, пришедшая к власти, начинает нарушать традицию, любая партия, республиканцы, демократы, я выступаю против. Традиция 150-летней истории показывает... Должно быть 9 судей. Поэтому, повторю, какая бы партия не пришла к решению увеличить число судей, чтобы удовлетворить свои политические потребности, политические взгляды, я буду против. И, Толя, я не республиканец, я не демократ, я независимый э, независимый избиратель. У меня нет никаких обязанностей поддерживать какую-либо партию. Ну да, это я понимаю а, Просто почему я задал вопрос а, Уже мы знаем, что были Прецеденты, когда количество Судей менялось Теперь До 1869 года Да, теперь есть такое понятие э, В спорте Скажем так, лучшая защита Это нападение Стоит ли республиканцам э, Вести себя Порядочно и позволить демократам принять вот эту позицию нападения, или лучше опередить и, как говорится, принять позу нападения самим, опередив события? Оля, мой ответ такой. То, что защита лучшее нападение, это и хорошо, и плохо. Одни команды, как... Манчестер-Сити считают, что главное это нападение. Uh -huh. Другие команды, как Атлетика Мадрид, считают, что главная защита, побеждают и те, и другие. Но у нас речь идет не о спорте, а речь идет о политике. Поэтому в политике, если мы применяем тот же термин, что и в спорте, лучшая защита это нападение. Это не всегда правильно. Далеко не всегда правильно. Потому что в политике как раз нападение может быть гораздо лучше, чем защита. Ну да, вот и я о том же. Давайте примем звонок, Лешка. Сейчас, секундочку. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Я бы вот тоже хотела продолжить эту тему. А вот, предположим, если а, республиканцы выиграют обе палаты, самое главное, сохранят а, Сенат, не могут ли они а, выдвинуть закон такой, что чтобы узаконить 9 человек в а, Верховном а, суде? Чтобы, если этого нет в Конституции, то узаконить просто, чтобы это было как, как поправка. Спасибо большое. Замечательный вопрос, замечательный вопрос, я его поддерживаю двумя роками. Если Конгресс, если республиканцы получат большинство и в палате представителей, в Сенате, и президентом останется Трамп, потому что президент может наложить вето на тот или другой законопроект. Я бы на месте республиканцев принял закон, закон, закон о том, что 9 судей должны оставаться всегда. Более того, этот закон, как и любой другой, может быть оспорен кем-то в Верховном суде. При этом я бы хотел, что если бы республиканцы приняли такой закон, а каким были демократам пришло в голову мысль оспорить этот закон в Верховном суде, ну и Верховный суд одобрил бы, одобрил бы закон, принятый республиканцами. Самое лучшее решение, конечно, специ... отдельная поправка Конституции, которая ставит, что должно быть 9 судей, и не больше, и не меньше. Но процесс принятия поправки Конституции долгосрочный. Вы должны получить две трети голосов в Палате представителей. Вы должны получить 2 трети голосов в Сенате. Этот за Поправку должно поддержать три четверти законодательных собраний штатов. У нас 50 штатов, значит три четверти штатов. Поправка очень хороша, она бы была лучше, чем закон, принятый Конгрессом, но она долгосрочна. Я с вами согласен, если бы если республиканцы получат большинство в обеих палатах и Трамп останется президентом, я считаю, что они должны принять такой закон. Спасибо за вопрос. Да, интересная идея. Ну, в общем, посмотрим. Я просто, я вам скажу честно, чего я боюсь больше всего. Если республиканцы, то есть мы уже знаем намерения демократов. Это даже не неоспоримо, потому что демократы не скрывают это. Они абсолютно этого ждут и не могут дождаться. что Как только они выиграют обе палаты плюс президент, они упакуют этот суд 15 людьми и запакуют его теми кто им нужен поэтому это я даже в этом не сомневаюсь тогда постановится вопрос значит если демократ если республиканцы упустят свой шанс а, опередить демократов в этой идее и упустят шанс запаковать суд я не говорю республиканцами но конституционалистами то потом, если мы упустим этот шанс, потом, когда демократы все-таки получат свой шанс и им воспользуются, мы будем вот так сидеть и говорить, ну что, ну вот они поступили непорядочно, вот мы могли, но мы же не сделали. И тогда появится вопрос, а кто вам мешал? И все. Толя, я повторю опять-таки то, о чем я сказал. Если нарушается какой-то порядок, с моей точки зрения нарушается, любой партии, республиканцами или демократами, я выступаю против этой партии, против решения, вне зависимости от того, кем они приняты, демократами или республиканцами. Вопрос, кто им решал. Вот, Толя, вот интересная штука. В 1937 году у Рузвельта было большинство мест у демократов, и в Палате представителей, и в Сенате. Тем не менее, у них хватило ума и совести, и совести, и совести, отказать Рузвельту в желании заняться упакованием Верховного Суда своими сторонниками. Я говорю тем демократам спасибо. Республиканцы, если вдруг у них появится такая же возможность, я бы хотел им сказать спасибо, когда они ответят на решение кого-либо, может быть даже президента Соединенных Штатов, упаковать в суд, если они скажут нет. Ну, дай бог, дай бог, давайте у нас все не горят. Добрый день, вы в эфире. Алло? Добрый день. Вот, секундочку, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, спасибо, господа, за вашу передачу. У меня такой вопрос. Каковы шансы Республиканца загоревать Сенат, Конгресс? и палату представить. Окей, okay, вы знаете, я вам скажу, я бы хотел отвечать на этот вопрос, уверенно отвечать, когда закончится вся эта история с карантином. Потому что мы с вами прекрасно знаем, мы знаем историю, что если с экономикой не все в порядке, то партия президента терпит поражение. Значит, мы можем уверенно предсказывать, что когда мы получим следующие следующем месяце, Данные по безработице мартовские, то эти данные будут зашкаливать, вероятно, за 20%, а не исключено, что и за 30%. Когда мы с вами получим данные о состоянии американской экономики в первом квартале, январь, февраль, март, то совершенно не исключено, что состояние будет минусовое из-за того, что произойдет в марте, и если ситуация не выправится, то и второй квартал будет провален экономический воловой национальный продукт будет не с плюсом, а с минусом. И если это сохранится до сентября-октября, то республиканскую партию не ждет ничего хорошего. Но поскольку до сентября-октября еще далеко, я сегодня не готов предсказать, что может случиться – если бы выборы состоялись не в ноябре, скажем, а в мае или июне вполне возможно республиканскую партию ждало бы поражения. Опять-таки, выборы в ноябре вполне может быть, что экономика выправится. То есть поправиться на сто процентов она не сможет. уровень безработица, который может достигнуть, к примеру, двадцати процентов марки, может опуститься в сентябре, скажем. До 15, до 10, до 8. В третьем третий квартал начнется. Мы, может быть, увидим, что воловой национальный продукт почти наверняка вырастет. В третьем квартале это август, сентябрь, октябрь. Опять-таки, то, что происходит на рынке, финансовом рынке. Вчера финансовый рынок подскочил на... Чуть ли не на тысячи сегодня, сейчас он закрывается больше, чем на тысячу. Может быть и финансовый рынок выровняется. Поэтому делать сегодня прогнозы, что будет в ноябре, ну, с моей точки зрения, прогнозы делать можно всегда, но делать сегодня, в конце марта, то, что будет в ноябре, ну, я, я не хочу, я не решаюсь. И правильно, не стоит оно этого. Итак, Алексей, прошу вас, ваше заключительное слово. Окей, okay, дамы и господа, через неделю у нас пойдет вопрос, будет поставлен вопрос, они а отменить нам ноябрьские выборы? И этот вопрос уже широко обсуждается. Естественно, демократы против отмены. Естественно, потому что они надеются, что экономика будет в провале, и значит, они выиграют. Республиканцы пока что ничего не говорят, опрос, который провел институт Расмуса на Расмус Рекорд, показал, что на сегодняшний день 27% американцев выступают за отмену, но 73% выступают против отмены. Причем среди тех, кто выступает за отмену, голоса демократов и республиканцев примерно, примерно равны. Разница пару процентов, совершенно небольшая. И вот об этом мы будем с вами говорить Ровно через неделю Я желаю, дамы и господа, что в предстоящую неделю Никто из вас не подхватил Китайку, чтобы все вы были Здоровы и чтобы ровно через Неделю мы с вами здорово слушались Всего хорошего, будьте здоровы Спасибо огромное, Алексей Вам также, будьте здоровы Не надо никого хватать, ни китаек Ни японок И оставайтесь с нами как можно дольше Спасибо вам большое, будьте здоровы